Всем здорова, ребят. Ну, что, после стримца решил еще записать видосик. Офигеть. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сразу же семь наборов. 55. Так, 1200. Нифига себе. Питомца нормальный наборчик. 15 осколков, 150 пульцы. Ну, это вот самое эпичное. 10 монеток. За монеты здесь реально кайфовый магазин а, ну ладно это такое шесть наборов это шесть наборов забрали мы эту тему в общем сейчас у нас должен обновиться а, точнее должен начаться новый сезон 31 секунда у нас был оккультист давайте сейчас пересмотрим тихая оккультист четвертая карта остальное все такое себе ну в общем раньше были у нас более такие интересные герои и скины, сейчас посмотрим что у нас будет в этом сезоне осталось 9 секунд обновятся серверы и посмотрим что они нового нам добавили в новый фаз Итак, есть, поехали, смотрим ну <с> дама холода скин на даму холода не знаю ради такого покупать я думаю не стоит но у кого конечно этого героя нет за минималку считаете можно забрать сколько там у нас 5 10 баксов да по моему стоит ну опять же это чисто у тех кто начинающий аккаунт еще ну вальс в принципе как вариант но такое себе еще вальс четвертые карты да. в общем что я могу вам сказать вы сами все понимаете 320 скина и больше скина кстати не дают это печально с одной стороны что больше ничего интересного нет все это все ну, в общем вот так вот. самое самое интересное здесь ну не знаю за 10 баксов мне кажется этот пак намного круче будет 150 пульсы можно хоть что-то достать снова этого. Но больше ничего интересного нет. Короче, как обычно, херня. Могли бы уже добавить какого-то, не знаю, донатного героя, не так по 10 баксов там алистицию или что-то еще, кому не хватает, либо божество, либо даже карты донатные просто сюда добавить. Было бы намного круче, и думаю, люди бы брали бы и проходили, но.. Просто печаль. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.